Затопим в доме печь, в доме печь Мы гитару позовем со стены Просто нечего нам больше беречь Ведь за ними все мосты сожжены Все мосты на перекрестке дорог Все зашептанные тайны в ночи Каждый сделал все, что смог, все, что смог Помолчи, помолчи, и нас зайдет оплывшей свечой. не скрипнут на ветру, на ветру, Ах, как я тебя люблю горячо! Годы это не сотрут, не сотрут, Мы оставшихся друзей позовем. Мы набьем картошкой старый рюкзак, Люди спросят, что за шум.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 Видишь старый дом стоит среди лесов, просто прожитое прожито зря, но зря, но не в этом понимаешь лесо. Слышишь падают дожди октября? Видишь старый дом стоит среди лесов.